острого перца мурупи этот вид относится капсикум чинензе. довольно острый перец острота такого перчика от 100 до 140 тысяч единиц под шкале сковеля. срок созревания от 100 до 120 дней такой вот красивый перчик он чем-то похож на рибиби гусана вот он у меня растет вот таком вот горшочке Это горшочек на полтора литра. Соответственно, чем больше горшок, тем растение будет гораздо выше и больше даст урожая. Этот перчик созревает постепенно. Так что пришлось срывать перчики поштучно. Вот осталось несколько штук, дозрели. Просто хочу вам показать, как он выглядит. Перчик созревает от зеленого цвета до кремово-белого. Вот такой красавец. Срок созревания от 100 до 120 дней. Очень Такой сорт можно выращивать как у себя в квартире, на подоконнике, так в теплице. В теплице он будет около метра в высоту. Очень-очень большие урожаи дает перца. Но у меня перца здесь меньше. Почему? Потому что очень много попортила солка. Здесь было очень много завязей, этот кустик у меня обрезанный, вот верхушка срезана полностью, вот начали пасынки появляться. Так, куст был где-то сантиметров 80 в высоту, очень большое количество цветов было, очень большое количество завязей, вот такой вот хороший сорт. Так что советую вам выращивать у себя дома такой перчик, он неприхотливый, очень острый и дает большие урожаи. так выглядит перчик влезти небольших размеров такой вот одна перчинка весит 2 грамма 2-3 грамма сейчас посмотрим это... это 3 грамма сейчас разрежем посмотрим ее Перчик тонкостенный, толщина стенки где-то около 1 миллиметра. Небольшое количество у него семечек, очень ароматный и приятный на вкус. Сорт высокоурожайный, так что очень хороший сорт для выращивания на подоконнике. Выращивайте и больших вам урожаев!